<смех> <смех> все, что было сказано, сейчас он раскрыл вам самые главные секреты, yeah. сейчас была самая важная информация, но, к сожалению, не было звука, поэтому эти секреты знаю только я, и поэтому обязательно досмотрите этот вебинар до конца, и, возможно, именно я вам раскрою все карты. Итак, добрый вечер, дорогие друзья, с вами в эфире Сибготовлена Лилия и Николай Жаричев. Да. Сегодня мы проведем для вас а, слегка спонтанный вебинар, который мы вообще-то в принципе не планировали, но просто узнав, что Николай Жаричев у нас находится в Москве, я сказала, что я еду. Пора заряжать людей нашей безумной а, совместной энергией, энергетикой. Время совершать а, просто мощнейший прорыв в нашем бизнесе, соответственно, делать новые шаги и рассказывать, наверное, людям да, кратчайший, Короткий путь к большим деньгам, да? как у нас любит выражаться Николай Жаричев. Итак, приветствуем нас, ждем в чатах огонечки, ждем вашей обратной связи. Давайте поставим пятерочки, кто рад видеть наш совместный дуэт, потому что после таких вебинаров у нас максимальная всегда конверсия, максимально новые результаты и максимально продуктивные дни начинаются. Да? Ну, давайте да. передадим слово нашему генералу-полководцу, соучредителю компании просто гейм направление также живая очередь николай Жаричев. Да. друзья мои всех рад видеть действительно эфир получился спонтанным или я сказала Бизнес человеческих историй, бизнес, человеческих отношений, давай поделимся своей энергетикой с людьми. Вот и ответим на вопросы, почему бы и нет. Вот, а вообще, да, то есть, как и говорили, будет у нас действительно много разных планерок, мастер-классов, презентаций, все это будет у нас навалом, друзья мои. Вот а сегодня будут ответы на самые популярные вопросы. Да, то есть, и поговорим с вами про инструменты, как мы будем достигать с вами больших высот, больших целей. Вот, прежде чем. Прежде всего хочу начать со слов благодарности, да, то есть всегда буду начинать со слов благодарности, потому что если бы не вы, компании бы не было в целом, да, то есть и от каждого из вас зависит успех, да, то есть и каждый, если по чуть-чуть будет прикладывать, просто быть в фокусе, быть во внимании, быть с нами на одной волне, этого уже достаточно, вот, и, соответственно, если что-то получаете, друзья мои, отдавайте это, делитесь этим, делитесь просто своими эмоциями, пошли на выплату, поделились эмоциями, я не знаю, там, Картинка с поздравлением вышла просто в сторис там, я не знаю, пост написали. Порадовались за других партнеров, то есть можно скинуть там, у нас уже, я не знаю, человек 7 наверное, получили Яндекс-колонки. Возьмите их фотографии, разместите их в социальных сетях. Просто порадуйтесь искренне за наших партнеров, поверьте мне, и на вашу энергетику притянутся другие люди, друзья мои. И этим вы поможете развитию нашего проекта, поэтому э, возьмите ответственность за развитие э, своего бизнеса, прежде всего, и нашего бизнеса, да, то есть в свои собственные руки. Здесь Пользуясь случаем, естественно, хочу сказать, что первый видеоролик, который мы с Евгением Пронягином, со вторым соучредителем, с нашим техническим директором, с нашим богом, наверное, совладания с компьютером программным кодом записали для вас видеоролик о получении яндекс станции в санкт-петербурге в общем это промо-видео уже на нашем официальном канале youtube и на нашем официальном канале в telegram также оно уже доступно для просмотра будет подгружено. но также на сайт можете использовать его как социальное подтверждение потому что все реально подарки получаются друзья мы сразу же давайте по вопросу по поводу подарков Посмотрите, какой момент. Мы хотим автоматизировать этот процесс, то есть вручную, да, то есть мы в качестве исключения, да, то есть Лили выдали первый подарок, мы хотели запечатлеть этот процесс, да, то есть потому что для нас это исторический момент, первый подарок, да, то есть в нашем маркетинге, соответственно, и мы решили его внедрить. Вручить лично, да, то есть, но, конечно же, остальные подарки мы не будем вручать, потому что на это уходит очень много времени, соответственно, мы лучше потратим время на то, чтобы создавать, да, то есть и делать для вас новые продукты, инструменты и, соответственно, чтобы была скорость в нашей очереди очень большая, да, то есть все для этого делать чтобы вы быстрее выходили на выплаты. Поэтому по поводу подарков, смотрите, у нас завтра всего скорее, всего скорее с большой вероятностью появится форма. То есть уже в личном кабинете форма, где вы можете указать, куда вам доставить ваш подарок. То есть, соответственно, мы через маркетплейсы Valberis, Ozon, Яндекс Маркет будем заказывать для вас и либо курьером, либо в точке выдачи вы через пару дней уже будете получать, соответственно не переживайте, да, то есть все получат свои подарки, друзья мои, просто нам нужно этот процесс автоматизировать, потому что, соответственно, мы не были готовы еще к этому, ну, то есть знаете, как говорит Гандапас, да, то есть ну ко всему не приготовишься, хочешь бежать, беги, беги с чем есть, да, то есть не нужно ждать, когда тебе привезут кроссовки, не нужно ждать, когда тебе привезут, я не знаю, там костюм спортивный, не нужно ждать хорошую погоду, беги в чем есть, да, то есть нет кроссовок, беги себе нет спортивного костюма, беги в трусах, да, то есть, и вот э, мы, да, то есть, пошли создавать наш проект, да, то есть пошли в рынок, соответственно, и понимали, что будем какие-то мелочи вещи дорабатывать уже по ходу, да, потому что э, всего не предусмотришь, друзья мои. Поэтому э, сейчас мы в стадии доработки, мы этот инструмент доработаем, и каждый будет получать подарки очень быстро, легко, соответственно, на нашей платформе. И если вдруг у нас этой формы завтра не будет, то мы в любом случае в ручном режиме это сделаем. То есть мы начислим вам, э, соответственно, тем, кто получил подарки на кошелек деньги, да, то есть плюс 4%, да, то есть на вывод, вы спокойно выведите деньги, купите подарок и запишите для нас видеоролик. То есть мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы быстрее уже записали видеоролики, и у нас появилось вот это социальное подтверждение, потому что это, ну, очень крутой инструмент, мне кажется, как лид-магнит будет притягивать для нас новых партнеров, поэтому мы максимально заинтересованы, чтобы сделать это как можно быстрее. И еще сразу сейчас скажу, чуть не забыл просто... Для тех партнеров, кто из других стран, друзья мои, тоже не переживайте. Сейчас мы вот массово сначала решим, да, то есть для тех партнеров, для которых мы можем здесь решить быстро, да, то есть на территории России СНГ, куда есть доставка. Если нет вдруг доставки, у вас тоже будет пункт для заполнения. И в ручном режиме у нас уже есть помощник, который будет этим заниматься, будет заниматься отправкой, соответственно. Мы в ручном режиме уже будем с вами конкретно решать, да, то есть либо мы вам будем переводить деньги на счет, и вы будете покупать, снимать видеоролик обязательно, если вы не снимете видеоролик, друзья мои, сразу же предупреждаю. То есть если видеоролик не будет снят с получением подарка, вы просто следующие подарки просто не получаете. да. То есть жесткое ограничение, но максимально справедливое. Да? То есть я считаю, что если вы по маркетингу получили подарок, вы должны засня заснять этот момент и показать всем людям, что это не обман, что все честно, что вы получаете. Соответственно, если вдруг вы этого не делаете, вы не получаете следующий подарки. Я считаю, что это максимально будет справедливо. Я хочу увидеть, я не знаю, тысячи, десятки тысяч видеороликов счастливых людей, которые получают а, максимально ценные подарки. Ура, AirPods я получаю, молодец. Итак, окей, про подарки сказали. Сейчас я хочу перейти немножечко к другой теме и также хочу начать со слов благодарности к вам, к нашей команде, к нам. Мы все вместе с вами пробили и добили, закрыли очередную цель в 150 тысяч. 100 тысяч юнитов оговорка по фрейду. по фрейду значит мы скоро в ближайшее время закроем с вами нашу новую поставленную цель от наших генералов полководцев у нас новая цель 150 тысяч юнитов и 250 тысяч рублей будет потрачено на благотворительности 250 тысяч рублей отправиться в рекламный бюджет сейчас хочется задать как раз таки вопрос николаю да, о том куда уже были потрачены деньги с наших предыдущих Закрытых целей, где видеоотчет, и, собственно, когда мы сможем понять, куда были а, именно потрачены деньги на рекламу? Потому что это самый часто задаваемый вопрос именно отчетность, Николай. А, расскажи, пожалуйста, нам, где да. деньги? Все, все, все, все как в нашей стране, деньги освоены. Деньги освоены и выведены в офшор. Друзья мои, на самом деле шутка. Так, смотрите, по поводу благотворительности. Мы должны, соответственно, 200 тысяч рублей потратить на детские дома. 1 мая, еще раз, друзья мои, 1 мая мы соберем дет... детей из детских домов в закрытом ресторане, который нам предоставят бесплатно спонсоры, которые тоже хотят поучаствовать, да, то есть, соответственно, мы купим детям подарки, те, которые они хотят, то есть уже составляются желания, да, то есть что дети хотят, и мы снимем крутой видеоролик, где покажем счастливые, лица детей, да, то есть этот ролик не для масс, то есть я не хотел бы там, чтобы он был в открытом доступе, это будет в закрытом доступе на нашей платформе, чтобы вы могли посмотреть и э, понять, куда было, ну, то есть, чтобы вы частичка этого, то есть вы сделали, э, ну, то есть вы участвовали в создании этого, понимаете, то есть мы лишь исполнители, но... Сделали это вы, понимаете, сделали это вы, мы лишь исполнитель, да, то есть. И я на самом деле очень благодарен, что мы вообще привязали благотворительность, потому что я всегда мечтал в любых бизнесах, в любых компаниях, да, то есть и вообще создать какой-то социальный бизнес, да, то есть, который сможет не капля в море просто там один раз кому-то помог и так далее, а чтобы можно было генерировать благотворительность, да, то есть как стабильный бизнес, да, то есть с оборота бизнеса делать благотворительность каждый месяц, да, то есть это очень круто на самом деле. И, ну, я скажу, что это просто сумасшедший результат, потому что 200 тысяч мы уже потратим 1 мая, соответственно, и... 9 мая, да, то есть мы потратим 300 тысяч рублей на ветеранов, да, то есть мы подарим им свою тепло, свою заботу, да, то есть и подарим им ценные подарки, да, то есть то, что они хотят, и опять же, то есть сделаем видео то это как-то флешмоба, да, то есть я думаю, что у нас в уголках, в разных уголках, то есть есть ветераны достойные, да, то есть и вы заполните заявку ближе 9 мая, соответственно, и мы с вами это все организуем, также видеоролик, отчетность будет, и у нас 250 тысяч на благотворительность, у нас есть куча разных идей, как мы можем реализовать это все мы думали о том чтобы помочь соответственно в этот раз уже братьям нашим меньшим допустим я не знаю там есть куча приютов для животных да то есть соответственно там кошки собаки и так далее можно корм привести. я не знаю мы можем фуру там этого корма привести, еще что-нибудь взять там я не знаю 3-4 питомника допустим объехать и помочь им, чем сможем да то есть соответственно 250 тысяч на благотворительность это как один из вариантов на самом деле я бы хотел спросить совета здесь у вас я думаю что у нас завтра будет форма google форма и вы сможете заполнить ваши идеи по тому, куда можно тратить вообще дальше деньги на благотворительность потому что это не разовый процесс мы с вами будем каждый раз выполнять цели каждый раз будем делать благотворительность какую-то и мы можем с вами что-то придумать здесь интересно я думаю что идеи есть какие-то единственная просьба друзья мои сразу же скажу когда мы говорим про благотворительность ко мне сразу же в личные сообщения прилетает огромное количество просьб личного характера там затопило дом нужны там строительные материалы там здесь проблема тут проблема здесь проблема Смотрите, друзья мои, то есть я хочу, чтобы вы сразу поняли, что всю благотворительность мы направляем вне проекта, то есть, вне проекта, внутри проекта благотворительности не будет. Я считаю, что внутри проекта мы дали хороший, достойный инструмент, который поможет вам решить все ваши финансовые проблемы. Заработать денег столько, сколько вы захотите. Если у вас финансовая проблема, подымаем пятую точку идем решать эту проблему. Не ждем, когда прилетит волшебник, в голубом вертолете и решит, а сами решаем. Я считаю, что мы будем делать благотворительность всегда вовне, да, то есть, нашего проекта для тех людей, кто действительно а, этого, ну, то есть, не может, да, то есть себе позволить просто, да, то есть, и у него нет такого инструмента, как у нас, грубо говоря, да. Поэтому, а, соответственно, Здесь без обид, друзья мои, да, то есть я считаю, что это максимально правильно, потому что э, поможешь одному человеку, начнется обижать другой, что почему мне не помогли, почему мне не помогли и так далее. Я этого не хочу, поэтому вся благодарительность будет во мне. Завтра будет форма, и мы... Соответственно, с вами заполним. Какие-то идеи вы можете накидать. Соответственно, по рекламе, по поводу рекламы, друзья мои, смотрите. Рекламу мы не настраивали а, по одной простой причине. Я сказал о том, что у нас система не да, То есть вы видели, что есть бои, сайт падает периодически, а, были DDoS-атаки, да, то есть есть косяки с расстановкой были. То есть сейчас они уже практически решены, да, то есть и, соответственно, а, нагружать систему лишний раз, ну, я думаю, что это бессмысленно, глупо и бесполезно. Плюс, друзья мои, вы должны понимать, для тех, кто людей, для тех людей, кто работал с рекламой, во-первых, бюджет не маленький, да, мы 500 тысяч рублей должны потратить на благотворительность, друзья, полмиллиона рублей на, на рекламу, да, то есть на рекламу, и а, нужно это сделать максимально грамотно, да, то есть нужно протестировать различные воронки, да, то есть нужно одну воронку, вторую, третью. Нет такого, что типа ты нашел там золотую кнопку, да, там и вот просто льешь на нее трафик и так далее, какой-то волшебный офер и так далее. То есть нужно понять целевую аудиторию, а, как с ней взаимодействовать, какая боль у этой целевой аудитории. Для этого нужно сделать АБ тесты маленькие. Понимаете, здесь тысячу рублей потратил на рекламу, тысячу, тысячу, тысячу. Нашел золотую связку, которая работает, и уже влил туда бюджет. Понимаете, вот так работает реклама. Поэтому для этого нужно чуть-чуть время здесь не нужно думать о том что мы кого-то обманываем друзья мои да то есть а, я человек слова сказал сделал да то есть мы это сделаем друзья мои просто вопрос времени то есть а, у нас сейчас сумасшедшая динамика и без рекламы даже вот просто сумасшедшая динамика без рекламы да то есть но ну, вот 100 тысяч рублей вот из этих 500 тысяч сто тысяч мы уже потратим завтра но мы потратим как то есть у нас была презентация я считаю что это очень мощный инструмент презентация да то есть и у нас 6700 репостов было и а, 334 аккаунта мы подарим. То есть это тоже было сделано с рекламного бюджета. То есть уже не 500 тысяч останется, а 400 тысяч на рекламу. Потому что мы эти 100 тысяч рублей дадим людям и заведем 334 человека уже завтра к вечеру. Послезавтра это люди будут на нашей платформе, которые зайдут на один юнит подарочный, но всего скорее большинство из них прокупит себе еще три и еще 10 юнитов, соответственно. да, то есть И а, эти, юниты станут частью наш... эти партнеры станут частью нашего сообщества. И у нас останется 400 тысяч на рекламу, но мы потратим их максимально эффективно, друзья мои. Плюс мы очень быстро закроем вот эту новую цель, потому что, ну мы с какой-то нереальной скоростью, я просто... Потому что у нас есть обалденный инструмент, и здесь я хочу вставить, это, конечно, очень сложно, Николай, это просто пулемет, который не дает мне сказать, но это до тех пор, пока не начала говорить я сейчас. Сейчас ты меня не сможешь перебить. Итак, как раз-таки про инструмент, благодаря которому опять же-таки у нас да, появилось огромное количество репостов, и именно в связи с этим, благодаря этому инструменту мы сейчас будем набирать огромное количество новой аудитории. Ребята, и вы должны понимать, что у нас в арсенале есть два маркетинг-плана, да, соответственно, в развитие которых сейчас будет вкладываться огромное количество времени, сил, энергии, да? У нас есть не только живая очередь, но и направление просто гейм, которое сейчас будет набирать огромные обороты. Да, и сейчас для самых уже, наверное, шустриков, многие заметили, что у нас появилась Google-форма о наборе спикеров на нашей платформы. Мы не то чтобы объявляем конкурс, не то чтобы кастинг, но сейчас среди наших новых партнеров мы хотим зажигать новые звезды, и я возлагаю на себя ответственность по раскрытию вашего потенциала по доставанию ваших талантов из вас, и очень хочется, чтобы вы сейчас начали проявлять себя максимально активно, да, и чтобы каждый человек, кто понимает, что он может проводить презентации, что он может дать какую-то пользу нашему комьюнити, что он хочет использовать этот инструмент продвижения именно в социальных сетях на максимум, просто заполняйте форму, говорите, чем вы можете быть полезны, о чем вы можете проводить вебинары. Я с вами обязательно свяжусь, мы с вами простроим логическую цепочку. Я включу вас в расписание, которое будет у нас уже четко регламентировано со следующей недели. Это и презентации по маркетинг-плану Просто Гейма, это и разбор а, еженедельных инструментов, которые благодаря которым вы сможете продвигаться в социальных сетях, как вы их сможете использовать. То есть это и мотивация, это и обучение а, чему-либо. То есть есть огромное количество материала, а, которое... Одной мне не перелопатить, поэтому мне нужны помощники, мне нужен целый клуб спикеров. Чем больше будет вебинаров, чем больше будет обучающих, так скажем, роликов, да, тем быстрее будет расти наша комьюнити и, соответственно, от этого будут выигрывать, опять же таки, все. Вот, собственно. Поэтому не тормозите, заполняйте заявку, будем из вас выращивать настоящих лидеров. По личному опыту, я уже 6 лет в МЛМ, могу вам сказать, что только после того, как я начала проводить вебинары, только после того, как я начала задействовать YouTube-платформу, только после того, как я начала проводить прямые эфиры, прямые трансляции в своих социальных сетях, у меня начался просто взрывной рост в структуре, у меня начался просто дикий личностный рост. И пускай не все мои вебинары были удачными, и пускай их будет еще 100-500 неудачных, но я иду по этому протоптанному пути, и я знаю, что благодаря этому инструменту я всегда буду набирать себе первую линию, и благодаря этому... Поэтому я становлюсь узнаваемо а, в своих кругах. И благодаря этому инструменту обо мне а, в свое время узнал а, всеми любимый Николай Жаричев и пришел ко мне в команду. И могла, не могла об этом не сказать. Да, друзья, вот так бывает. То есть, но, понимаете, то есть, интернет стирает границы между городами и странами, как получилось у нас. Соответственно, просто тысячи километров разделяли, интернет свел. Я зашел в бизнес, она была моим наставником, но... Соответственно, ученик превзошел учителя. Нет, не превзошел, и сейчас мы это докажем, потому что сегодня мы хотим максимальному количеству людей, сорян, что перебила, все-таки получилось, показать инструмент просто гейм. Да. Нет, сейчас, друзья мы смотрите, много новичков, сейчас постараюсь вам объяснить. У нас есть компания просто Game. На базе этой компании был создан как раз и живая очередь как дополнительный инструмент, как маркетинг, да, то есть на котором можно зарабатывать. На самом деле мы сейчас разделили две вещи, то есть разделились на две ветви. То есть просто Game была создана в феврале 2020 года. Это самый Простой маркетинг, да, то есть, простые действия. Сделал действия, заработал, вывел, заработал, вывел, заработал, вывел. Сто процентов денег идет в маркетинг. То есть, грубо говоря, 20 долларов зашли в маркетинг, 19 долларов либо вам ушли, либо вашему наставнику. Соответственно, ну, равномерно деньги распределились. То есть 1 доллар ушел наставнику, а 19 ушло вам либо наоборот, да. То есть, соответственно, и максимально справедливый маркетинг. И живая очередь, да, то есть это а, тоже максимально крутой маркетинг, которого еще нет в интернете, да, то есть который мы первые сделали. Соответственно, я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь, что у нас ни в одном маркетинге, ни во втором маркетинге нет финансовой нагрузки. Что это значит? Это значит, что деньги, которые поступают к нам в платформу, они распределяются между участниками. То есть мы не выплачиваем больше, чем к нам приходит. То есть а, у нас нет признаков финансовой пирамиды, понимаете? То есть, а, грубо говоря, а, у нас нет обязательств перед вами, что якобы там а, вы вложили там, я не знаю, тысячу долларов мы обязываем, об, об, обещаем вам там выплачивать, я не знаю там один доллар, не знаю там сколько там один процент в день, там десять процентов в день и так далее. То есть у нас нет таких обязательств перед вами, то есть понимаете? И, соответственно, у нас нет финансовой нагрузки, да. То есть у нас работает один маркетинг, второй работает, да. То есть оба маркетинга зависят исключительно от вас, да. То есть работаете, зарабатываете, не работаете, не зарабатываете. но ну, все очень просто. Ну в живой очереди, конечно, да. То есть это уникальный маркетинг в том, что а, по основному маркетингу вы можете зарабатывать не приглашая, да. То есть потому потому что, ну, мы выстроили такой механизм автоматизации, да, то есть при котором ну, это что-то удивительное. Я даже не знаю, как это передать словами, но это, блин, как муравейник, да, то есть, где вот все люди работают, ну, реально, то есть, как, ну, то есть, для меня муравьи это такие трудоголики, да, то есть, которые, я не знаю, там, каждый несет свою функцию, да, там, в этом, и каждый несет по чуть-чуть, и строится муравейник большой, большой, я не знаю, есть маленькие муравейники, есть огромные муравейники, да, то есть, и меня муравьи, конечно, восхищают, потому что они очень трудолюбивые, соответственно, это очень круто. И если мы говорим про просто гейм, это больше образовательная платформа. То есть мы, соответственно, сосредоточимся там на обучении, на прокачке, на марафонах, на тренингах и так далее. Вот, а, соответственно, если мы говорим про живую очередь, здесь мы сосредоточимся на инструментах автоматизации бизнеса. То есть все, что связано с подпиской, потому что у нас рекуррентный платеж. То есть 300 рублей нужно вкладывать каждый месяц. Соответственно, под это все будут под, а, сделаны наши сервисы, да, то есть это визитка, это конструктор лендингов, конструктор ботов в будущем, а, конструктор автовебинаров, то есть это все, что связано с подпиской. То есть кончилась подписка, соответственно, перестали работать инструменты. Да? То есть это вполне нормально. То есть это как, как будто вы купили модем домой, да, то есть э, купили подписку интернет на месяц, на следующий месяц не заплатили, у вас отрубился интернет. да, То есть здесь то же самое, да? то есть э, бизнес э, именно на продуктах. Давайте я вам сейчас покажу, соответственно, как выглядит наш продукт просто гейми, потому что многие люди не понимают. Ну, да, ты сейчас сказал тоже про муравейник. <смех> Хочу сказать, что, наверное, в дополнение да, у нас аудитория, как раз -таки, которая сейчас находится на сегодняшний момент в живой очереди, делится на две категории. Одни люди, которые пришли, приобрели себе юниты и сидят, ждут просто выплаты, занимают, так скажем, пассивную, да, пассивную роль, а есть люди, которые привыкли, в принципе, ничего не ждать и действовать. Вот для таких людей как раз-таки идеально подходит платформа просто гейм, потому что здесь быстрые деньги это не для тех людей кто привык ждать чего-то да? ждать и догонять для меня это вообще просто утопия я не хочу ждать из раза в раза выплаты соответственно между тем как у меня будут проходить выплаты я буду зарабатывать еще и в просто гейме просто гейм это деньги здесь и сейчас да. за каждое действие поэтому да. Друзья мои, смотрите, вот по поводу курсов, да, то есть курсы будут дополняться, обновляться, то есть мы за лето, на самом деле, то есть вот за этот летний период да, обновим очень сильно, то есть нашу библиотеку знаний, это наша библиотека знаний. Для примера, да, то есть вот самый дорогой курс, который мы купили, это бизнес-навигатор, мы купили у Александра Бека за 1 миллион рублей, соответственно, это 56 уроков до профессионала, то есть здесь есть все, да, то есть от выбора целевой аудитории до работы с целевой аудиторией, до того, как делать рекламу, да, То есть, пожалуйста, там провокационная реклама, как Uh, я не знаю, там, ну, все есть здесь, да, то есть все есть для того, чтобы вы стали экспертом в рынке и стали зарабатывать большие деньги. Напоминаю, что uh, любители деньги большие не зарабатывают, только профессионалы, только эксперты зарабатывают. Соответственно, эксперты это люди, которые постоянно находятся в развитии, обучаются, да, то есть И знания применяют на практике. Вот, то есть uh, вот такие курсы у нас есть. Соответственно, плюс у нас есть марафоны и есть еще, соответственно, uh, такая штука, как uh, вебинары. И здесь есть у нас архив вебинаров, uh, на самом деле тоже очень большой клад-кладезь знаний, так сказать, да, то есть где лучшие из лучших давали здесь там свои советы и так далее. Ну, для примера, да, то есть все видим сейчас, допустим, там Женю Ванина, к примеру, в... Варенье постоянно, да, то есть сумасшедший трафик дает, пожалуйста, вот обучение. По факту все его секреты, да, то есть как создать автоворонку, как ее настроить, соответственно, и так далее. Видим результаты Лилии, пожалуйста, где брать людей, как работать с ними и так далее. Что же это там? Две долларов за три дня. Вот секрет. секрет, секрет секретный секрет, понимаете, две долларов за три дня. Вот. Здесь, на самом деле, вот рубрика у нас была как раз «Время первых». Тоже можно послушать ребят, да, то есть, которые сделали крутой результат. И вот примерно такую же рубрику лили у нас продолжит, да, то есть, соответственно, сейчас у нас очень крутая комната, через которую мы можем очень круто стримить и, соответственно, вытягивать из людей их ценности, полезности. Вот Паша Галаков очень крутые, да, то есть, тренинги, марафоны проводил. И, соответственно, мы продолжим как раз-таки вот формат обучения на платформе «Просто гейм». И логика в чем, что, да, то есть, обмен с превышением… Опять же, то есть за маленькую цену вы получаете огромную ценность. То есть, посмотрите, просто один раз оплатив тариф 12,5 долларов один раз. большинство партнерам живой очереди дается этот тариф бесплатно. То есть, когда вы достигаете определенного уровня, он дается вам бесплатно. Посмотрите, что вы получаете. То есть, вы получаете здесь инстаграмы, сторисы, pdfки, обучение в PDF ВКонтакте на автомате и так далее. Просто посмотрите, вот просто даже взять вот любой вот курс. Давайте просто: вот я зайду, вот я не знаю, в раздел курса опять зайду, что вы получаете элементарно даже вот обучение в pdf формате да то есть сейчас прогрузить интернет слабый так а, крутое обучение в pdf формате давайте посмотрим просто вот что здесь мы на это обучение потратили больше 200 тысяч рублей, чтобы вы понимали. То есть больше 200 тысяч рублей – это основа Instagram, зачем нужен автоответчик, методы бесплатного продвижения, оформление аккаунта, наложение музыки. То есть это работа, соответственно, созданием, продвижением личного бренда. Да? То есть ключевой запрос для продвижения – копирайтинг. То есть способы увеличения охватов. Пожалуйста. То есть открываем просто, начинаем читать. Просто здесь по факту пошаговые инструкции. Да? То есть просто бери и делай. Соответственно... Сейчас разверну. Ну, вот, то есть просто, просто заходите, удобно читаете, то есть делайте пошагово, То есть э, очень крутое обучение, да, то есть где-то в текстовом формате, да, то есть где-то в видео формате. Э, максимально крутое. Давайте, я не знаю, там, сторисы покажу, без разницы. То есть, пожалуйста, сторисы. 11 уроков. Как создавать крутые сторисы, как получить профессию сторисмейкера и, соответственно, зарабатывать потом на фрилансе. Помимо обучения, помимо обучения, вы еще от наших партнеров получаете очень крутые сервисы. То есть, смотрите, зайдем опять в режим клиента, вы получаете очень крутые сервисы сервисы по, то есть по продвижению да то есть себя в социальных сетях раскрутка тиктока 200 новых там да то есть оживление аккаунта вк босс супер смм то есть автоматизация бизнеса да то есть автоматизация всех процессов ну, вот, очень крутые инструменты ну и здесь, да, то, о чем я говорила как раз-таки, у нас огромное количество инструментов, да, но многие люди а, теряются, когда видят такое изобилие всего а, вот этого материала. И именно поэтому у нас различные спикеры а, раз в неделю будут вести, а, так скажем, рубрику обзор да, этого инструмента, как его правильно настроить, как его использовать в социальных сетях, как а, на максимум, Соответственно, использовать продукт, который вы приобретаете за свои же деньги, чтобы вы не просто купили продукт, а умели им пользоваться, потому что ценность только в практике. Вот. Ну и, собственно, здесь уже Николай, я так mm -hmm. понимаю, открыл маркетинг-план, <laughs> mm -hmm. открыл… Смотрите, объясню маркетинг-план. Любой компании вы начнете понимать, только когда то начнете зарабатывать. И сразу скажу, что здесь маркетинг-план проще в понимании, чем в живой очереди. Все на самом деле очень просто. Вы один раз... Пож... Вот один раз активируете а, первую матрицу, и все, и вам больше не нужно будет ее активировать. И вы пожизненно можете получать с нее 290% чистыми. То есть а, я уже 89 раз получил 290% чистыми, то есть от 10 долларов. То есть несложно посчитать, что это 29 долларов чистыми. То есть 29 долларов 89 раз. Соответственно, потом 90, 100, 100, и у нас есть партнеры, которые 170 раз уже закрыли первую матрицу. Соответственно, то же самое, то есть 290, что, а... 2581 рубль. 251 доллар – это Николай заработал только с а. активацией его 10-долларовой да. матрице. То есть здесь логика в том, что здесь есть система реинвестов и система апгрейдов, которая зацикливает весь процесс и помогает а, людей выкладывать на более дорогие матрицы, соответственно, и… А, Большие деньги притягивают большие деньги. Понятно, что а, здесь я заработал, там, сделав 89 кругов, заработал 2500 долларов а на девятой матрице, да, то есть, а, дойдя до девятой матрицы, соответственно, я пригласил Лилию которая поставила двух человек, я заработал, а, она поработала, точнее, да, то есть, а, а я заработал 5000 долларов. То есть, за одно действие, то есть, пригласив одного партнера, на самом деле… Чтобы зарабатывать в этом маркетинге, друзья, мои, чтобы вы понимали, насколько это крутой маркетинг, достаточно найти одного, одного сильного партнера, одного, даже не сильного, голодного до денег партнера, соответственно, который сделает вам крутой результат, и соответственно, ну, вот я, смотрите. Лиля заработала порядка 4 миллионов рублей с этого маркетинга. Я ее пригласил в этот бизнес, я ее пригласил. Но она заработала больше, чем я. То есть она активный человек, да, то есть максимально активный. Соответственно, я же занимался больше продуктом, созданием, продвижением компании, но я меньше, чем она заработала. Но я зарабатывал это в пассивном режиме, понимаете. То есть я просто смотрел, как она закрывает вот так вот матрицы, и мне просто прилетали, соответственно, дивиденды за ее работы. Да, то есть это вот в чистом виде сетевой маркетинг. То есть однажды проделанная вами работа превращается в пассивный достаточно доход. Так и у меня получилось, понимаете, то есть я один раз а, приехал к ней на работу, сказал, все, завязывай, хватит работать, пошли зарабатывать деньги, соответственно, ты мне нужна здесь в компании, я ее вытащил с работы в найм, а, и, соответственно, человек а, просто второе дыхание делает крутой результат, соответственно, я... Я, я же сделал эти усилия, я же приехал к ней, я нашел нужные слова, я вытащил ее, я за это получал дивиденды, да, то есть, и я не знаю, кто-то там покупает э, квартиру, э, там, я не знаю, там, за 3 миллиона рублей, сдает ее за 15 тысяч рублей в месяц, понимаете, а я инвестировал, там, я не знаю, один день своей жизни, чтобы приехать, чтобы пообщаться, чтобы рассказать про возможности и заработал больше, чем мне эта квартира принесла бы, я не знаю, там, за 10 лет, за 20 лет, понимаете, если бы я ее сдавал. Я просто инвестировал а, в человека, да, то есть и получил от этого отдачу. Вот почему этот бизнес человеческих историй, человеческих отношений. Маркетинг максимально справедливый, максимально понятный, и а, зарабатывать здесь можно ну, неприлично большие деньги, друзья мои, то есть... Но у людей сейчас возникнет вопрос, ты да, немного рассказал по матрицам. Как так в одной матрице я отображаюсь у тебя два раза? Да, соответственно, здесь э, хочется сказать, что один человек, который у вас появляется, активный человек в вашей команде, он может отображаться у вас либо один раз, либо несколько раз, он всегда при своем реинвесте, при его, при закрытии, да, он будет прилетать обратно к вам и приносить вам доход. То есть по факту получается, что вот эта вот девятая площадка за 2560 долларов, у Николая это получается первый круг. Я свой первый круг закрыла, то есть я заработала... 290 процентов за закрытие данного круга То с половиной тысяч долларов то есть я заработал с этой матрицы 5 тысяч долларов она заработала семь с половиной тысяч долларов понимаете то есть вот в чем разница да то есть получается что я закрыла один круг опять улетела к николаю жаричеву и сейчас два человека появится опять у меня вот здесь николай закроет только первый я же уже в свое время закрою уже второй круг то есть я всегда могу зарабатывать больше чем мой вышестоящий наставник здесь все максимально честно кто как потопает тот так и полопает да соответственно Поэтому необходимо разбираться в этом инструменте, это деньги, которые вы зарабатываете каждый день, не надо ничего ждать, не нужно никого догонять, собственно, идеальный продукт, идеальные стратегии, да, про которые как раз-таки со следующей недели мы будем с вами разговаривать, вот, и уже на этих выходных вы сможете увидеть четкое расписание, соответственно, и стратегию, которую я вам дам, я уверена, что она многим из вас понравится, поэтому уже сейчас вы должны быть зарегистрированы зарегистрированы на платформе просто гейм. Минимум одна площадка у вас должна быть проплачена. И, ребята, внимание, сейчас, да, кто смотрит, обязательно предупредите своих наставников, что вы будете заходить на платформу просто гейм, потому что если вы активируетесь быстрее своих наставников, то они а, упустят свою прибыль, а, вот. Но, и... но все максимально справедливо на самом деле, то есть они упустят с одного круга, но потом со второго третьего mm -hmm. они догонят, вот. А, то есть маркетинг вот ну, справедливый. Здесь mm -hmm. у нас есть виртуальные помощники в ВКонтакте, в Телеграме. А, скажу вам по секрету, друзья мои, мы такие же делаем вживую. Вот, то есть у нас будет максимально крутые воронки, у вас будет полная автоматизация бизнес-процесса в живой очереди, мы это сейчас сделаем, у вас будут персональные помощники, и также мы сейчас обновим информацию, соответственно, в нашем боте Коля, соответственно, кто не понимает, бот Коля, типа, это в честь меня соответственно обновим информацию и тоже можно будет использовать на максимум то есть ну друзья мои каждый день вот там за сегодня 30 долларов да каждый из вас может зарабатывать каждый день хоть 100 долларов да то есть все зависит от вас поэтому если есть цель друзья мои будет результат это инструмент это инструмент это дополнительный инструмент зачем довольствоваться одним инструментом да он шикарный инструмент живая очередь но зачем довольствоваться одним когда можно использовать сразу же два три инструмента и давайте брать по максимуму все-таки в онлайн для того чтобы состояться здесь как лидеры и тратить время впустую я считаю что это просто грех делать и давайте разбираться сразу же во всех направлениях которые есть в данной компании потому что мы приходим сюда за людьми мы доверяем Конечно. нашим наставникам и соответственно люди которые уже здесь заработали приличные суммы денег смогут вам рассказать как вы можете изменить в кратчайшие сроки свою жизнь поэтому прислушайтесь не будьте закрытыми к, новым, к новой информации и просто делайте Uh, так, как вам говорят, следуйте стратегии, и будет вам счастье, вы будете uh, владеть, uh, владеть миром. Кто владеет информацией, тот владеет миром, собственно, вот как-то так. А кто поставил дизлайки, тот редиско. Вот, Нет, на самом деле, кто поставил лайки и кто поставил дизлайки, вы а, все молодцы, потому что и лайки, и дизлайки выводят в топ видео на YouTube. Поэтому, да. ребята, кто да. смотрит вебинар, обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки или дизлайки, любите вы нас или не любите. Кто нас не любит, тот просто нам завидует. Правильно, да? да. Вот. Так, друзья мои, смотрите, чтобы было понимание, у нас один маркетинг усиливает другой маркетинг. Вот это важно понимать. Смотрите, какой момент. Сейчас постараюсь объяснить, до вас донести информацию. А, у нас, соответственно, есть живая очередь. То есть есть живая очередь. А, человек, достигая восьмого уровня, получает себе матрицу в подарок. И вы за одно и то же действие будете зарабатывать еще в другом проекте. При том, что зарабатывать... В другом направлении. В другом направлении, да, то есть в другом направлении в нашем же проекте. То есть вы сможете зарабатывать в просто гейме. А, соответственно, там... То есть ну, по факту вы получили, получили бесплатно. То есть а сейчас нужно просто не прощелкать этот момент. Соответственно, а, но как усиливает еще этот маркетинг? То есть когда человек зарабатывает деньги? Если вы поймете, как работает наш маркетинг, вы просто скажете, какой персик, как это, что то такое, я, я вот сколько в интернете еще такой красоты вообще просто не видел. Значит, ты так про меня говорил. Соответственно. Соответственно, когда вы поймете, сколько в маркетинге просто гейм, да, то есть вот на моем сердце да, просто гейм, сколько можно зарабатывать денег в этом маркетинге, вы поймете, как он работает. И дальше вы выработаете для себя стратегию. Лидеры сейчас вырабатывают примерно следующую стратегию. Я вам скажу, как это происходит у лидеров. Смотрите, они сейчас... Как трамплин используют живую очередь, то есть а, с малых, то есть 300 рублей – это прям, это даже не эмоциональная покупка, я не знаю, какая это покупка. То есть многие лидеры даже сами покупают людям, да, то есть а, заплати другому стратегия. То есть они заводят людей в живую очередь за 300 рублей, используя как трамплин. Человек видит, что его не обманули, да, то есть что он за маленькую цену получил огромную ценность. Он видит, что люди зарабатывают деньги, он видит подарки, он видит это все, соответственно, и он пропитывается этой энергетикой. Но лидеры что? Они не хотят, чтобы человек ждал. Сидел что-то там, я не знаю, там смотрел свою очередь каждые пять минут, да, то есть еще что-то. Подожди, мне да, очень нравится. Подожди, сейчас дай, дай, дай, мысль донесу. А, смотреть очередь каждую пять минут, да, то есть а, лучше, чтобы ваш человек зарабатывал дальше. Соответственно, человек переходит в просто гейм, начинает зарабатывать. Одна матрица, вторая матрица. То есть он закрыл первый круг на матрице, второй круг на первой, там, на второй матрице, там третью матрицу закрывает. Соответственно, и он в живой очереди начинает двигаться. И вот он уже подходит к выплатам. То есть, там выплата 4 тысячи рублей. Можно 30 тысяч забрать себе а на 14 тысяч прокупить более дорогую матрицу. Понимаете, о чем я? То есть в чем суть маркетинга? В том, что вы можете использовать ресурс живой очереди, соответственно, для того, чтобы зарабатывать еще больше денег просто в гейме. Те люди, кто сейчас выработают для себя определенную стратегию, то есть а, сила в дисциплине и сила в системе. То есть если вы выработаете для себя определенную систему, путь, путь новичка. То есть я завожу человека с 300 рублей, он выходит на выплаты, получает матрицу, мы ему рассказываем про матрицу, соответственно, дальше он в очереди начинает дальше зарабатывать деньги и с этих денег прокупает себе более дорогие матрицы. Зарабатывай, зарабатывай, сохраняй, да, приумножай, да. девиз есть, нашего… И здесь и там, понимаете, то есть вы сможете зарабатывать а, сотни долларов, тысячи долларов, понимаете, ежедневно, друзья мои, просто ежедневно. Посмотрите видеообзоры, ребята, которые лидеры у нас сейчас пишут, да, то есть, соответственно, они показывают сразу два проекта. Все лидеры показывают сразу два проекта. Они показывают, смотрите, я заработал в живой очереди, смотрите, я заработал в просто гейме. Но смысл в том, что у них сейчас доход будет как в геометрической прогрессии расти, потому что у них тысячи людей, которые зашли на 300 рублей – Пойдут на выплаты, соответственно, получат матрицы, они в матрицах еще по 1000 рублей с первой матрицы, с каждого с них заработают, грубо говоря, и плюс еще, соответственно, люди будут продвигаться, они будут мотивировать их на более дорогие матрицы, потому что человек, разобравшись, как работает наш бизнес, поймет все ценности нашего продукта, потому что ценность очень большая. Вот и все. Мне очень понравился комментарий, я не могла не сказать, я прям даже увлеклась туда. Меня втянула в чат. Ты рассказал сейчас про то, что в компании Просто Гейм есть бот Коля, и сказал, что такой же будет для живой очереди. Но ты знаешь, люди просят в живую очередь бота лилию. И я, кстати, за. Это будет достаточно честно. Я сейчас хочу заниматься максимально много именно развитием направления просто гейм. Николай будет заниматься очень много развитием именно живой очереди. У нас будет с ним некоторая заруба. Будут планы по захвату мира, И ладно, я буду использовать Бота Колю, Бот Лилия, типа я блондинка, которая <св> только <св> пришла <св> в интернет, и типа я не знаю, с чего начать и как работать, типа типа инструкция для блондинки, да, то есть такое типа формат. Но нет, но ну, не так же было. Я пришла в интернет, и между прочим, уже на второй, на третий месяц, а, первый месяц своего продвижения именно онлайн я заработала 120 тысяч рублей, поэтому что такое быстрый старт, что такое правильная стратегия и что такое вообще просто захват а, онлайн-пространства, я знаю как никто другой. И, собственно, <св> ты не можешь это отрицать, потому что что ты пришел ко мне на мой вебинар. Да. Друзья мои, то есть по поводу легализации, здесь вопрос был, доходы и так далее. То есть что касаемо нашей компании, да, то есть у нас есть ООО-сообщество, да, то есть ООО «Просто», видно, учредитель, да, то есть и у нас два ИП, то есть ИП «Жаричев» есть и ИП «Пронягин», то есть у нас два ИП, одна ООО, то есть но мы сейчас больше работаем через ИП. Вот, соответственно, почему я вам все это показываю? К чему я вам это все показываю? Опять же по поводу, смотрите, налоговой. То есть мы как компания мы соблюдаем все нормы, все что нужно, потому что повторюсь еще раз, да. То есть у меня трое детей, для меня свобода, да. То есть для меня семья гораздо важнее, чем деньги, да. То есть чем ну вот моменты, за которые могут я не знаю там. Пос... Сесть можно, там еще что-нибудь, да, то есть, вот этот момент вы должны понимать. То есть мы, как компания, это все делаем. Но платите налоги вы или нет это уже ваш вопрос. Мы вам выплачиваем деньги, да, то есть, за то, что вы оказываете нам информационную услугу. То есть мы выплачиваем деньги за то, что вы оказываете информационную услугу для нашей компании, рассказывая о нас в интернете, да, то есть, там, как блогеры, как еще что-то, мы платим за товарооборот. Вопрос ваш. ИП. Платите 6-7 процентов, самозанятый, платите там 4-5 там, процентов. Сколько я не знаю, а, не платите вообще? Это ваш вопрос, друзья мои. То есть, но здесь вопрос мы вопрос Да, то есть, вопрос личной ответственности, и каждый из вас должен решить сам. Как, что, к чему? Это не наша головная боль, друзья мои. Да, то есть, я считаю, что это ваша головная боль, но это хорошая головная боль, если у вас такая. Ну, то есть, я, я бы с удовольствием всю жизнь бы такие вопросы решал: типа, как вывести мне деньги? Заплатить, не заплатить? Да, то ну, а... то есть и, и еще один вопрос, да, то есть когда, такая, знаете, большая головная боль, как вывести большие деньги? А, ну, тут а, там, вслед тогда тебе а, часто задаваемый также вопрос, будет ли возможность выводить а, большие деньги на, а, не на карты, а на расчетные счета? Да, этот вопрос уже решается, то есть а, такой функционал у нас появится. Но сразу скажу, что если мы будем выводить деньги на расчетные счета, то это будет, допустим, а, то есть если на карты мы можем выводить деньги каждый день и мы это делаем каждый день, то на расчетные счета мы, допустим, раз в неделю только будем вывод делать, да, то есть потому что это немножко трудозатратнее, трудоемкий процесс, да, то есть там, допустим, каждое воскресенье выводим на расчетный счета, к примеру, да, то есть это процесс у нас будет, да, то есть чуть позже, давайте в мае месяце мы вернемся к этому разговору, да, то есть и мы этот момент сейчас организуем. Mm -hmm. Ну, я думаю, что а, на данной ноте о том, как выводить большие деньги, расчетные счета, о, боже мой, так. меня аж даже взгрело. ведь я... Да, а, просто поймите одну простую блестал. вещь еще раз, просто еще раз, друзья мои, поймите одну простую вещь, то есть я понимаю сейчас много новичков, и у них один и тот же вопрос, типа, блин, я вложил свои 300 рублей, блин, сейчас проект закроется, все, капец, там заберут мои 300 рублей и так далее. Поймите одну простую вещь, что а, вот просто, вот если в вашем окружении есть программисты или просто, я не знаю, найдите программистов на фрилансе, спросите, а сколько будет стоить вот такой же сайт, я хочу себе, его, вот сколько будет он стоить сделать его? Вам назовут сумму, сумму не с шестью нулями, семью нулями, друзья мои. То есть вам назовут сумму семью нулями, чтобы создать такой сайт, чтобы у вас были, соответственно, выплаты, чтобы у вас была автоматизация, чтобы у вас там бот картинки даже просто присылал, я не знаю, чтобы просто бота написать в Телеграме, автоматизировать его там по API. Я не программист, не знаю, умными словами не буду сыпать, но даже вот этот момент, там я не знаю, 1200... 300 у вас программисты возьмут зачастую программисты берут не за проделанную работу а за время да то есть программист в среднем зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц соответственно ну чтобы поднять быстро какой-то сайт быстро платформу нужно я не знаю там 4 программиста зарплатой по 200 по 250 тысяч рублей плюс есть админы соответственно плюс сервера плюс еще еще еще соответственно и в конечном итоге эта сумма складывается там, в миллион рублей затрат в месяц соответственно пожалуйста там проект создадите там за я не знаю там за 10 месяцев там за 6 месяцев вопрос там зависит от того Но ты бизнес план еще тут дай. Да, бизнес -план. Но к тому, Я к тому, чтобы вы понимали, что никто не будет убивать курицу, которая несет тебе золотые яйца. То есть мы сюда больше вложили, чем заработали с этого, понимаете? Потому что наша ценность, она не в монетизации внутренней, понимаете? Наша ценность – это сообщество комьюнити, потому что комьюнити стоит гораздо дороже, понимаете? То есть... Если бы вы знали, ребята, куда мы идем и что в дальнейшем нас ждет, потому что это только самое начало пути, именно направление просто гейм, это, знаете, это было такой отправной точкой, это, наверное, было такое, знаете, объединение некоторого такого первого комьюнити. Сейчас а, второе направление «Живая очередь» — это для того, чтобы все устоялись, состоялись, для того, чтобы люди а, смогли реализовать себя только после закрытия именно базовых потребностей, такие все, как это. квартиры, машины и прочее. Да? Закрываем базовые потребности, так. и тогда а, включается духовный рост а, и как раз-таки а, раскрытие своих так талантов. Все, все. Я боялся, что она лишнего взболтнет, потому что немножко инсайдерская так, inside... так все, так все, не, не, не, не, не, не, Немножко Инсайдерской информации и ушло, то есть это вот про то самое охренеть, да, то есть, которое вырезали, соответственно, ребята, ну вы правда охренеете, когда узнаете, вот все смеются над роликом. Я когда узнала, ну, у меня нет слов, я просто охренела. Ну, потому что, друзья мои, это абсолютно новый левел-ап это новый уровень, это рост, это это то, что позволит нам, то есть, знаете, как японцы, они строят бизнес-план там на 100 лет вперед, понимаете? То есть, и вот то, что мы сейчас делаем, позволит нам строить планы на 100 лет вперед, и это не какие-то громкие слова, еще что-то. Когда я вам презентую, когда я вам покажу всю картину целиком, когда я вам дам вот это видение, а у предпринимателя прежде всего должно быть видение предпринимательское, да, то есть, потому что кризисы случаются, да, то есть, тренды меняются, еще что-то, да, то есть, и нужно понимать, куда ты идешь, с какой скоростью, с какими людьми ты идешь и так далее. То есть вы должны сейчас понять одну простую вещь – рефералка, то есть партнеры, реферальные партнеры. Сейчас, чем больше команд вы наработаете, друзья мои, поверьте мне, вы будете купаться, как Крушмандак, Мандак, Макдак, Мак -мак Мак Да, то есть, который, знаете, прыгал вот это вот понятие в золото, понятие. Вот так же примерно и вы будете. То есть помимо того, что вы сейчас заработаете большие деньги на партнерах в живой очереди и в просто гейме, да, то есть, соответственно, друзья мои, то есть это вам принесет огромные-огромные дивиденды, друзья мои. В ближайшем будущем вы поймете, почему я вам а все. рассказываю карты ну, и так все, далее. Нет, все, давай завяжем с этой темой. Этого нельзя пока говорить. Все, ребята, меня в личку не пытать, я ничего не скажу, я ничего не знаю, и... Я умею много хранить секреты и долго хранить секреты. В общем, я не скажу ничего. Так, у нас продолжается промо, то есть мы его не отключаем за лично приглашенного друзья мои. давайте быстро сделаем 150 тысяч юнитов. Возможно, после этой цифры мы уже отключим это промо, поэтому сейчас у вас есть возможность заработать много денег, да, то есть для чего? Для того, чтобы, во-первых, продлить свои юниты, да, то есть для того, чтобы сейчас рекламу для тех, кто настраивает рекламу, мы прекрасно понимают, что вы тратите свои собственные бюджеты, да, то есть и, соответственно, это промо позволяет вам восполнять, да, то есть этот бюджет и еще еще больше помогать нашим партнерам партнером, соответственно, слабым партнером, который не умеет приглашать, вот, и в понедельник у нас будет розыгрыш, напоминаю, в понедельник будет розыгрыш подарков, соответственно, для того, чтобы получить билет, нужно выполнить промо, то есть заходим в раздел промо и читаем промо 1, промо 2, промо 3, промо 4, внимательно читаем, друзья мои, там ответы на многие вопросы есть. Вот, по спикерам уже сказали, заполняйте форму, если у вас есть ценность, которую вы хотите поделиться с нашим комьюнити, нашим сообществом, в этом одна из наших ценностей, да, то есть в том, что мы можем отдавать себя, да, то есть и... Все деньги на сцене, друзья мои. То есть мне всех... нужны уверенные в себе, харизматичные, коммуникабельные э ребята, которые не являются даже, на, допустим, на сегодняшний Б день... Бо бо я... Богатые и незамужние, да? Богатые и незамужние. Ой, еще, продолжим. Объявляю кастинг на спикеров. Итак, на сегодняшний день мне нужны пока только спикеры, богатые и незамужние. Зачем мне богатые и незамужние? Мне нужны не ха также, да, друзья, мы также готовим для вас, соответственно, сейчас что? Мы готовим сейчас тренинг по продажам, соответственно, от Лили. То есть, но ну, этот тренинг мы будем продавать за 300 рублей. То есть, и точно так же, как презентация. Презентация, друзья мои, у меня просто нет слов, насколько сработала презентация. Я не знаю, поставьте десяточку в чат те, кто соответственно приглашали людей на презентацию и они после этой презентации зашли соответственно или кто с личной странички зашел а, в наш проект сейчас то есть ну потому что после презентации начался просто сумасшедший какой-то рост а, по количеству юнитов да то есть я считаю что мы вопрос презентации будем сейчас а, через день до каждый день делать mm -hmm. презентации соответственно с репостами да то есть для, то есть, а, чтобы все комьюнити а, делали репосты в социальной сети да то есть и мы а, разогревали этот момент Сколько десяток? Офигенно, круто, супер. Вот. Поэтому, друзья Сколько мои, да, те, кто не использовали этот инструмент, еще раз, друзья мои, презентация – это возможность построить бизнес чужими руками. Все, что нужно сделать – это по команде. Когда вам сказали просто зайти, репостнуть к себе на страничку, и все, друзья мои, потому что все остальное я сделаю за вас, понимаете? Я презентую, расскажу про наш бизнес максимально сладко, максимально вкусно, покажу кучу примеров, понимаете, что вашим людям, которые наблюдают за вами, да, то есть им захочется, захочется к нам присоединиться, и они напишут вам, соответственно, и станут частью вашей команды. И второй инструмент, который мы обещали, соответственно, у нас видеоролик готов, все готово. Лендинг остался готов, привязать к нему оплату. И, соответственно, мы соберем, я думаю, что цель в 3000 людей, да, то есть новых партнеров, которые, соответственно, купят себе 300 рублей по продажам тренинг, и эти люди станут к вам в очередь, да, то есть, соответственно, и станут вашими партнерами рефералами. То есть, будем заходить через ценность. Это мы уже на следующей неделе. Я думаю, что выходные мы объявим дату, когда это будет уже готово. Соответственно, и на следующей Неделю мы сделаем крутой промошен и соответственно здесь уже лили... мы сделаем не только да. крутой промошен, но мы мы я Николай второй сделаем действительно крутой тренинг. У меня есть опыт в продажах более 10 лет. Я работала руководителем отдела продаж в крупнейших холдингах Санкт-Петербурга, вот. Поэтому есть знания, которые хочется очень передать вам, потому что работа в найм и онлайн продажи, они на самом деле очень схожи. Просто есть некоторая своя специфика, да, именно в коммуникациях с людьми. В касаниях и, наверное, в дожатии, в закрытии сделки, потому что это важнейший вообще этап продаж. Многие люди стесняются назвать цену, многие люди стесняются до продать, вот, в общем, будем убирать с вами эти страхи, барьеры, установки, вот, будем прорабатывать этот момент, и я вас научу делать это легко, непринужденно, главное, с кайфом, и делать это так, чтобы люди сами хотели у вас покупать, это все возможно, это все реально, это лишь навык, который вам необходимо практиковать, будет очень много практики, будет очень много самостоятельного материала для изучения, но тот, кто действительно хочет добиться здесь больших и классных результатов, тот человек, который готов действительно обучаться, поверьте мне, вы здесь найдете для себя колондайк просто знаний, а я хочу вам отдать все, что я знаю, причем совершенно безвозмездно для наших партнеров, но, соответственно, и для тех, кто еще не с нами, за просто символическую плату 300 рублей, но ну, вы нигде не купите такие ну, тренинги есть, и да. такие знания за такую стоимость. Вот. Ну, то есть первый тренинг, то есть ну, наши партнеры, те, кто в живую очередь, платить не будут за этот тренинг, еще раз, друзья мои, то есть будут платить только люди, которые хотят попасть на него извне, Извне нашего сообщества. То есть помимо того, что они попадают на тренинг, они получают еще инструменты автоматизации и становятся в живую очередь и начинают зарабатывать деньги. считают считаю, что это охрененная ценность, и мы этот момент тоже будем разруливать. То есть новые спикеры, новые марафоны, новые тренинги. Соответственно, через это мы будем заходить и, соответственно, развивать, развивать наш комьюнити. Вопрос по поводу кристаллов, друзья мои. Скоро появится пополнение кристаллов, но не просто появится пополнение кристаллов, друзья мои. Мы были бы не мы, если бы не приготовили для вас сюрпризы. Мы приготовили для вас что-то вот прям вы... Вот, вот тоже охрен да, тоже охренейте, потому что, ну, я на самом деле, когда к нам пришла в голову эта идея, мы просто думали, офигенно, то есть, и мы реализовали функцию пополнения кристаллов необычным способом, и... Соответственно, скоро вы об этом узнаете, чуть время нужно, друзья мои. Пока не торопитесь, то есть 7 числа, то есть будут продления, то есть у всех до 7 числа, то есть давайте там до 1 числа мы эту функцию уже включим, сделаем. То есть сейчас пока не нужно спрашивать, как пополнять и так далее. И сейчас заработанных денег вы можете покупать себе, соответственно, новые юниты, да, то есть, но вы не можете продлевать пока. Скоро появится функция, все появится, все круто будет. Да. Все. Да. Я так думаю, что на этом нам пришло время завершать наш эфир. Итак, ребятушки, мы летим просто с неимоверной скоростью, динамика просто сумасшедшая. Я желаю каждому не, ну, не останавливайтесь, просто продолжайте расти, продолжайте работать над собой, делайте усилия каждый день. Наша с вами сложная работа дает результат всем и каждому, поэтому делайте свой вклад в развитие, в масштабирование компании, в масштабирование своего личного бренда, и будет всем счастливым. Здесь все максимально честно и настроено вообще полностью на всех. Поэтому, ребятушки, оформляем свои социальные сети и поднимаем свои, если они до сих пор еще ленивые попочки с дивана и начинаем работать. А самое важное зарабатывать. Да, между попой и диваном доллар не проскочит. Не поэтому... проскочит, пробовали. <смех> пробовали вот. все друзья мои были рады поделиться с вами своей энергетикой, своим видением ответить на ваши вопросы вот спасибо вам еще раз благодарим каждого из вас кто преподносит преподносит соответственно свою ценность в нашу компанию друзья мои вот вместе вместе сделаем что-то необычное да то есть вместе с вами сейчас пишем историю спасибо большое скулина делай как говорится вот и